Лен, а ты каких мужчин любишь? Я, Наташа, люблю мужчин, как кофе. Понимаю. Черных, крепких и горячих? Нет. Четыре раза в день.